Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Кравцев. Сегодня мы обсуждаем такую тему, как э, психотипы и психологические и психиатрические расстройства. Кому как удобно. Да? По ДСМ это все-таки они больше на психологию делают упор. Если по нашим классификациям там, того же Ганушкина использовать, это будет упор на психиатрические расстройства. Так или иначе, это патология. Мы не говорим сегодня о конкретных да, каких-то примерах, вещах. Мы разбираем в общем. Психотип от какого-либо расстройства отличается тем, что... Он не является патологией, а является как бы вашей базовой прошивкой, как Windows, которая стоит в компьютере. И благодаря нее вы выбираете свою стратегию поведения на протяжении всей жизни. Итак, дорогие друзья, смотрите, возвращаясь к нашим психотипам. Психотипы не являются патологией. Психотипы могут быть как вследствие Генетической детерминированности, да, содержать ваше генетическое ядро, к которому вы предрасположены к стратегии поведения, ну, допустим, эпилептоид, как вариант, или любой другой психотип. А, соответственно, вторичный тип личности у нас отличается тем, что это тип личности, приобретенный наш с опытом. Таким образом, вы можете не быть патологичным да, человеком, не иметь каких-либо расстройств или акцентуаций характера. Акцентуация ⁇ это когда психотип уже как бы постепенно развивается в расстройство. И, тем не менее, соответственно, мы говорим о том, что это в норме. Даже два психотипа ⁇ это нормально. И для нас важно понять... Где же, как же здесь умещаются расстройства? Расстройства умещаются уменьш... очень просто. Возьмем какого-нибудь шизоида, который жил с эпилептоидом. Или живет даже с эпилептоидом. Получается, живя с таким ну, достаточно, да, очень грубым психотипом, способным перейти даже от какой-то не прямой агрессии, к прямой агрессии, даже к физическому, да, конфликту. Шизоид будет испытывать длительное нервное напряжение, находясь перед тойтом. Может быть, у них не будет возникать совсем сильных конфликтов, как, например, конфликт подобный был показан, что я делал этим летом. Кому интересно, посмотрите, это наш русский фильм с таким вот странным названием. А, как я провел этим летом, называется. Напишите мне в комментариях, кто смотрел. Вот, пожалуйста, мы можем с вами обсудить, как шизоид взаимодействует с эпилептоидом. Но представим, что это одна площадь. Это, конечно, не бегание за ним ружь... с ружьем, как это все преувеличено в фильмах. Но, тем не менее... Мы получаем то, что у человека постоянное нервное напряжение. Плептет его контролирует, давит и так далее. Не дает шизоиду уйти в себя, как бы психоэмоционально восстановиться. Вот Это такую условно-психологическую энергию, просто восстановление такое, да, не вот эти вот воду энергии какие-то. Просто восстановление, психологический отдых шизоид получает наедине с собой и своими фантазиями. В общем, так или иначе, у нас формируется какая-либо психотравма у человека, вот ввиду просто на, нахождения с другим психотипом, да, с которым он несовместим, формируется психотравма. Предположим, что у него сформировалось на фоне постоянного стресса тревожное расстройство. Ну, такие моменты мне просто попадали в жизни, хотя могут быть и куча других вариантов. И мы таким образом будем, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы будем отдельно в этом случае работать с человеком с точки зрения его психотравм если вы взаимодействуете по бизнесу, еще по каким-то причинам, вы помимо аналитики психотипа можете анализировать психотравмы человека. Просто это более глубокая работа, более закрытая информация, которая требует близкого контакта и близких взаимодействий с человеком. Психотип лежит на поверхности, мы его учитываем, псих соответственно, в первую очередь просто знакомить с человеком. То есть, психотипы отдельно, психотравмы отдельно, но при подходе к человеку и то, и другое мы, конечно же, учитываем. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье.